всем привет народ с вами как всегда антон грузовики лично у меня всегда ассоциировали с чем-то огромным неподъемным и в то же время неуклюжим однако ребята из этого ролика кардинально поменяли мое мнение на их счет оказывается они могут оставаться грузовиками и иметь уменьшенный внешний вид при котором машины будут по-прежнему круто и мощно выглядеть короче будет супер интересно Поэтому предлагаю не тянуть с лайком и подпиской на канал, вы про это все прекрасно знаете. А также не забывайте про конкурс в конце видео на тысячу рублей. Давайте начинать, погнали! Это какая-то нереально красивая модель грузовика. Не знаю как вам, но мне со стороны она просто капец как сильно понравилась. Выглядит как будто матовый, с яркими железными вставками. При этом, как вы думаете, управляется ли грузовик на пультике или нет? Даю 5 секунд на отгадку. Ну конечно же нет! Естественно, внутри него есть человек, и самый прикол в том, что там сидит совсем не ребенок, а настоящий взрослый мужчина, который спокойно поместился в этот салон и легко управляет машиной. Ставь лайк, если тоже хотел бы себе такой грузовик в коллекцию, я бы на нем с таким кайфом по даче катался, вы бы знали. А этот грузовик я узнаю из тысячи. По вот этим вот передним фарам, по прямому кузову и, конечно же, характерной надписи. Это дамы и господа Скания. Ее сделали чуть в большем масштабе, нежели предыдущий грузовик. Это видно потому, что у игрушки даже нет крыши. Человек стоит на грузовике и управляет им как кабриолетом. Однако, несмотря на это, даже такой, казалось бы, небольшой грузовик легко может перевозить грузы и просто круто выглядеть. А учитывая, что на его борту спокойно стоит один взрослый человек и машина при этом довольно быстро едет, потенциал у нее определяется.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 Что на нем реально сзади можно что-то перевозить. И катаются же себе, получают удовольствие, веселятся. Вот это я понимаю. А это супер обалденный трак, который пока является моим любимчиком. Все дело в его внешнем виде. И кто бы что ни говорил, но когда перед тобой стоят две тачки, одна из которых вот такая, ты волей-неволей отдашь голос, и все внимание именно ей. Вы только зацените этот салон. Красивое сиденье, разные кнопки управления, прям как в самолете, элегантные формы. Ну и, конечно же, много-много разных огоньков, которые в темное время делают из грузовика настоящий фургон счастья и веселья для всех окружающих. Потрясающая работа! Судя по всему, мир реально помешался на этих сканиях. Сколько же их делают в мире? Это просто нечто! Вот вам, например, скания в еще одной интерпретации. На сей раз модель куда более простая, без наворотов но в то же время она массивная и уверенная. Увесистая такая, знаете? На самом деле, я сейчас себя поймал на мысли, что крайне непривычно смотреть за тем, как человек вот так вот подходит к грузовику и садится в него столь же просто, сколько садись он в легковушку. Не находите? Это еще один, угадайте кто? Конечно же, еще один гоночный трак! Ладно, ладно, шутка. Еще один грузовик, что же еще? Он имеет необычный внешний вид, окрашен в красный цвет и не имеет дверей.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 В принципе это даже игрушкой назвать язык не поворачивается да и относиться таким образом к ней будет неуважительно это полноценная машина с высокой грузоподъемностью красивым внешним видом и мощным движком она к тому же имеет высокую проходимость и хоть и специфический но в то же время приятный глазу и необычный внешний вид о если предыдущие машины язык не поворачивался назвать детскими то здесь все совсем наоборот с первых кадров нам показывают ребенка, который сидит в грузовике и с довольным личиком им управляет. Да, представляю я, как ему кайфово, наверное, в таком возрасте управлять столь большой и крутой тачкой. Это что-то. К тому же грузовик-то реально красивый. С двумя массивными трубами, на шести колесах, с возможностью установить прицеп, с надежным стальным корпусом. Короче, все, что остается в таком случае, это садиться в него и ездить по делам, кайфуя от каждой секунды, проведенной за его рулем. Машина реально огненная. Следующая машинка имеет куда меньшие габариты, чем все предыдущие, но она и создавалась совсем для другого. Если те что-то более индивидуальное, что-то такое, на создание чего люди тратили много времени и сил, то это уже творение массового производства. Той тачки, которую создали где-то на заводе и поставили этим ребятам домой. Однако этот факт совсем не отменяет того, что они могут веселиться и получать от нее огромное удовольствие. Вы только посмотрите, как круто ребята себя в ней чувствуют и как они улыбаются. Тачка действительно годная. Грузовик от Volvo имеет приятный салон и достойный внешний вид. Это делает его желанной игрушкой для всех обладателей большого земельного участка, на котором можно погонять. Согласитесь? Этот трак, пускай совсем не такой яркий и притягивающий внимание, как предыдущие, однако его огромным плюсом и преимуществом над другими моделями является полностью ручная сборка. Грузовик построили из, как нетрудно догадаться, металла. Колеса взяли просто те, которые были под рукой, со старых моделей машин. Если вам кажется, что внутри салона никого нет, что грузовик на пульте управления, не спешите с выводами. Я тоже так изначально подумал, но потом заметил, как из него аккуратненько выбрался взрослый мужчина и понял, что это просто особенность его посадки. Как вам такая тачка? Хотели бы себе ее? Или все же предпочли бы магазинный вариант?